Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Сегодня мы поговорим о такой точке опоры, <смех> сомневаться в которой навряд ли кто будет, это о доме. Именно о доме, не квартире. Я родился в деревне, 12 лет первых жил в деревне, и для меня дом – это реальная, настоящая точка опоры. Квартиру я не считаю точкой опоры, потому что ну, это в этом муравейнике, быть, иметь точку опоры, конечно, можно, но это, на мой взгляд, не мой процесс. У каждого есть свои предпочтения, в данном случае я буду говорить о своем видении, о своем представлении, тем более... Какая же точка опоры, квартиры, если земля, на которой стоит этот многоэтажный дом, тебе не принадлежит? И с этим домом могут распорядиться и его перестроить, или разрушить, и выселить куда-то, и так далее, и так далее. Точка опоры все-таки земля и дом. И вот это вот для меня аксиома, я ей следую. Долгое время я... Не имел своего, своего дома, хотя, переехав в город, вот после 12 лет, переехав в город, я не, не утерпел. И уже в 14 лет, 12 лет я переехал в город, в 14 лет я начал строить дом. В 17 лет я его построил. Построил первый свой дом. Сейчас я уже построил шестой дом в своей жизни, и это для меня является не спортивным интересом, а именно каким-то, каждым раз каким-то новым этапом моего развития, новым этапом моего состояния, новым этапом моей жизни. Но дом. В то же время я достаточно хорошо, по-доброму отношусь и к съемному жилью. В каких-то случаях можно использовать эту форму проживания достаточно долго. Я э, очень много жил в съемном жилье, и только вот у меня большой перерыв между домами и предыдущими домами, и последним домом, большой перерыв. И вот этот весь большой перерыв я, в общем-то, э, пользовался именно съемным жильем. Но дом, что такое дом? Друзья, это не только э, стены э, и все его наполнение, это вообще-то энергетический центр определенный. Это и земля, на которой он стоит, это и растения, которые его окружают, это его обустройство, конечно же, и что он находится на этом ценного на, на этом участке. Это может быть еще и баня, <смех> тоже важно. Это определенный набор деревьев. Вот я на своем участке сейчас, последнего своего дома, посадил 108 деревьев. И это не просто деревья, а деревья, которые связаны с моими предками. Я именно так это увидел, и это так звучит. То есть вот, когда ты более глубоко понимаешь роль своего дома, то ты тогда к нему относишься как к живому пространству. Я даже написал книгу «Живой дом». Кому интересно, можете найти эту книгу в продаже навряд ли, но в интернете где-то поискать. Возможно, у меня на сайте есть книга «Живой дом». И там очень много говорится о доме, о строительстве его, об особенности, об экологическом строительстве. Один, один дом я построил по сожжениям, по старинным древним мерам. И он звучал очень мощно. Я строил разные дома, в том числе и из дерева и так далее. Поэтому для меня понятие дом очень емко, глубоко, и на эту тему я могу говорить много. И я желаю всем мужчинам, всем мужчинам, все-таки приложить руки и построить дом. Построить дом. Тем более, сейчас это можно. Государство дает гектар, можно на этом гектаре взять и построить дом. И построить его, конечно, с каким-то смыслом, с, э, с каким-то каким предназначением. Э, сейчас интернет позволяет многие вопросы решать из дома и так далее. Поэтому, э, мужчины, засучите рукава <laughs> и стройте свою такую точку опоры. Это удивительное состояние, когда ты построишь дом. Ты чувствуешь себя по-настоящему мужчиной. Первый дом, как я уже сказал... Я построил в 17 лет. И для меня дальше в жизни не было никогда никаких проблем ни с жильем, ни с, вообще с возможностью что-то сделать своими руками. Потому что я знаю это с детства. Итак, друзья, в путь к своему дому, к этой важной точке опоры.